Фиспект режет? Не режет, но письку отрежет. Если ты смотришь нарезку, лайк поставил, коммент написал, сразу же, как увижу, что видос заходит у какого-нибудь наречика, иду в свой же магазин, где экзотические фрукты продаются, покупаю еще какие-нибудь приколясы и пробую их дегустирую на стриме, понял? А потом ты увидишь это в нарезке. Ебать! Блядь! 420 человек, не уходите никуда! Ща такой контент будет! Вот я сейчас принесу две штуки... Вы просто, блядь, упадете. Это нахуй всем наречикам зальется. Это, блядь, вы, вы вы, охуеете. Короче, подождите меня, пожалуйста. Сейчас контент будет пиздец. йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо йо Зацените, что у меня есть. У меня есть, короче, вот такая вот штука. Это, блядь, вкус, гран... вкус гарантирован. Грандила. Грандила. 160 рублей. И Питахая. Это дракона фрукт, если кто не знает. Вот такой вот. Питахая драконий фрукт. Вот такая вот тема, пацаны. Пятьсот рублей, блядь. Понимаете? Я, я, короче, чуть не забыл. Я чуть не забыл. Я купил за пятьсот рублей сегодня на стрим контент сделать. С вами попробовать эту штуку. Вот это я чушка, конечно. Я чуть не забыл, блядь, о контенте. Я на это пятьсот рублей потратил. Пятьсот. Вот на это. А на это 160. Ну, 160 не так страшно, как, ну, за, за, за экзотический фрукт. А 500 рублей уже, как бы, пиздец много за экзотику-то, на. Нарисчикам с Ютуба привет. Я потратил 660 рублей на два фрукта с э, магазина возле моего дома. Эксклюзивных. Это Грандила и Драконов фрукт. Сегодня будем пробовать. Вот. начнем с Грандилы. у Ютуб, мама, я в телевизоре? Нет. Ты на Ютубе. Однозначно. Нарезчики зальют. А кто первый, тот будет молодец. Ого. Ля какая штука. Ну, похоже на какое-то говно. Честно говоря. Но оно, короче, очень текстурой прикольной. Типа, ты его можешь прям продавить вот так вот. Я не знаю, как объяснить. Но эта оболочка очень странная. Она, она выглядит, как какой-то пластик искусственный. Я не знаю, как это правильно делается. Но у меня вот есть ножик. Я даже подготовил его специально. Опа. Опа. Стоп. А может быть, я тупой... Может быть вот эту штуку самой нужно есть? Спасибо. У меня тут это контент происходит. Я открыл эту тему. ⁇ Ёбаный рот! ⁇ Ёбаный рот этого казино! Это сопли дикие. Прям дичайшие сопелики. Я, я сейчас это буду пробовать. Так вот это выглядит. Я не знаю. Выглядит, конечно, не очень аппетитно. Выглядят какие-то личинки, ебаные. Но вот такая вот тема. Как эти, знаете, икринки Не икринки, а эти У лягушек, короче, икра Бля, мне страшно, если честно Ой, бля, фу А как его взять? О, там есть чуть-чуть Нихуя себе Ммм это очень вкусно, пацаны, это очень вкусно Бля, если грандилу где-нибудь найдете Ебать она сладкая Ебать она охуенная Давай залпом Бля, это, это охуенно Это прям 10 из 10 М -м -м. Вот эта штука, пацаны Вот эта штука, это пиздец, это хайп Это 160 рублей, блядь, я ни копейки не жалею она очень вкусная. Но мне нужно оставить Дашеньке еще попробовать дальше. Дай. Теперь у нас драконов. М -м, если вам зайдет такая тема. Если на речнике там э, соберет много просмотров каких-нибудь. Я, короче, завтра пойду и еще какие-нибудь э, куплю. Э, э, э, всякие фруктики. Вот такая вот тема, пацаны. Ого, ля. Ля, ля. Вообще ничем не пахнет. Вообще. Он, это прям отсутствие запаха. Он не пахнет ничем. Если грандила пахла сладостями такими, типа, я не знаю, как объяснить. Ну, типа, вот она, знаете, она пахнет чем-то цитрусом немножко. Сладко цитрусом таким. Это не пахнет вообще ничем. Прям вообще. Поэтому я хочу взять... Ну вот так, вот, сейчас открыть. Привет, Фиспек. Удачного стрима. Вот, вот такая вот тема. Я думаю, вы это видели уже на картинках Я думаю, вы хотели это попробовать Ну, типа, плюс чат, если вы хоть раз видели дракона фрукт на картинках Или пробовали Ну, в принципе, знаете, что это такое Я, короче, дракона фрукт Точнее, вот эту штуку Есть мороженое, экзо называется И там вот есть дракона фрукт Вот такие же вот штучки вставленные Пробовал, вкусно очень мороженое Сейчас будем пробовать вот эту тему Ебать, у нее консистенция классная Она как будто мороженое Она вообще ничем не пахнет Вообще ничем. Прям прям отсутствие запаха. Ну и хуйня. Блять, вот это скам. Вот это скам жесткий. Она, она абсолютно безвкусная, пацаны. Я вообще вкуса не ощущаю никакого. Прям вообще консистенция прикольная Особенно вот ты на холодильнику достал С холодильника она такая, типа, знаете, холодненькая Такая немножко не хрустящая Вот эти вот штуки, они типа Прикольные на языке Но глобально Она вообще безвкусная И 500 рублей это точно не стоит Бля, красивый фрукт Не знаю, подарить кому-нибудь Но человек, наверное, скажет И хорошо, что я сам на это денег не тратил Жесть жесть но хуйня хуйня вот это дракона фрукт выглядит красиво на вкус говно точнее безвкусное говно а сейчас я хочу еще немножко вот тут вот ёбнуть вспомнить насколько вот это грандила охуенная бля потом даже отнесу чтоб она попробовала вот эта тема прям пиздатая прям аху на -я. сюда, сюда. Желаю тебе удачного стрима и много донатов. Все, я тебя люблю очень смотреть. Mm -hmm. И да, я долбоеб. Жесть. Че? Как считаете, это половина? Там, короче, не видно, но там вон еще. То есть, вот это же была меньше, вот так вот. Вот она была вот так вот. И я съел как раз таки половину примерно, да? Думаю, справедливо. Я понес Даше. Спасибо за просмотр на пока.